Всем привет, вы на канале UID и с вами как всегда Бакуменко Антон. Я тут недавно понял, что пора бы расширить количество программ, по которым будут выпускаться видеоуроки на моем канале. И в сегодняшнем видео мы с вами поговорим про создание эффекта глаз-морфизма. Или если по-русски, то это эффект матового стекла. Если сейчас тут есть люди, которые еще не знают, что такое фигма, у меня есть видеоролик, где я подробно рассказываю, что такое фигма и почему стоит на нее перейти. Посмотреть вы можете его по подсказке сверху справа. Ну а мы приступаем. Создание этого эффекта мы будем изучать при разработке вот таких вот интересных и красивых иконок, которые хорошо впишутся в любую инфографику приложения или же на ваш сайт. Для начала мы создаем новый документ, нажимаем плюсик сверху. Далее, дизайн файл. После этого мы выбираем фрейм и растягиваем любую ширину фрейма. Теперь нужно его перекрасить. Справа мы видим Fill, это заливка. И вместо белого цвета мы выбираем слегка сероватый, чтобы лучше видеть наши иконки. Теперь нам нужны сами иконки. У меня они уже есть, я их просто сюда перенесу. Если же у вас нет иконок, то я советую вам сайт Flat Icon. Там вы можете скачать все иконочки, которые вам понадобятся, которые вам нравятся. Первым делом давайте научимся создавать эффект матового стекла. Для этого мы создадим обычный квадратик и сделаем его дубликат через зажатую кнопочку Alt. Значит, первый квадратик мы покрасим в белый цвет, а второй квадратик мы покрасим в черный цвет. Теперь выбираем первый квадратик, нажимаем на эффекты и вместо падающей тени мы выбираем Background Blue. Нажимаем на солнышко вот на это вот на иконочку. И здесь вместо блюр 4, то есть размытие 4, ставим размытие 5. Нажимаем Enter. Черный квадратик. С черным квадратиком повторяем те же действия. То есть эффекты, Background Blur и здесь ставим 5. Хотя, ладно, давайте здесь поставим 10. Выбираем оба квадрата. И вот здесь вот Selection Colors мы ставим по 30%. Теперь можно создать еще одну фигуру. Допустим, пусть это будет круг, покрасим ее в красный цвет. На самом деле цвета могут быть любые, неважно. Это я сейчас сделаю, чтобы было лучше видно. И нажимаем клавиши Ctrl-Shift, фигурная скобочка влево, чтобы перенести на задний план. Как видите, в слоях она прыгнула в самый низ. На самом деле это можно просто с зажатой левой кнопкой мыши сделать, перенести. Но горячими клавишами быстрее. И теперь мы заносим ее за фигуру. Как видите, она размывается. То есть, вот давайте ее оставим, допустим, за черным. Выберем квадратик. И вместо 10 здесь поставим 25. Шарик размылся сильнее. Вот так вот и работает эффект матового стекла. Теперь можно начинать как бы разработку наших иконок. Значит, начнем с того, что покрасим сами иконки для начала. Выбираем папочку. Выбираем нашу папочку, заходим в Fill и вместо Solid ставим liner. Это градиент. Давайте через зажатый Ctrl и колесико покрутим для приближения. Выставим здесь цвета, папочка у нас будет голубой. Так, вот такая вот папочка у нас получилась. Теперь работаем с нашими горами, так скажем, это гора и солнышко у нас. Значит, солнышко мы пока не трогаем, красим нашу гору также в заливку. Здесь выбираем лайнер. Первый цвет ставим, Так, ну пусть он будет, значит, красный. Какой-нибудь вот такой вот. И второй цвет пусть будет больше оранжевый. Также снизу вытягиваем непрозрачность на 100%. И разворачиваем наши цвета, чтобы слева направо шла заливка. Теперь нам надо еще покрасить солнышко. Для этого смотрим, что у нас выбран второй цвет. И снизу хекс номер. Просто нажимаем на него и нажимаем Ctrl-C выбираем наше солнышко, а, ну для начала закрываем здесь крестик, выбираем солнышко, открываем fill, здесь мы не ставим градиент, мы оставляем solid и вставляем наш hex номер. Так, третий у нас идет профиль, также выбираем обе части нашего профиля, то есть это голова и тело. Далее открываем fill, solid меняем на лайнер. Так, нет, давайте сделаем по-другому. Голову мы оставим solid, а тело мы покрасим градиентом. Так, открываем, значит, выбираем тело, открываем градиент и делаем заливку, значит, также темно-голубой. А давайте вообще просто скопируем цвета и все, значит, закрываем, выбираем папку, открываем здесь, темный цвет берем, копируем номер, Ctrl-C. Берем наше тело, открываем здесь градиент, выбираем левый квадратик, вставляем сюда номер, который мы скопировали, и нажимаем Enter. Снова крестик, выбираем папочку, открываем здесь градиент, выбираем второй квадратик и копируем его номер. Снова закрыли, открыли тело и вставили сюда также заливку. Здесь вытянули непрозрачность на 100%. Снова выбрали первый квадратик. Так они слабо отличаются. Здесь Давайте мы второй квадратик сделаем чуть-чуть потемнее, чтобы лучше было видно. Снова выбрали первый квадратик. Скопировали номер. Закрыли, выбрали голову и покрасили. Ничего сложного, все достаточно быстро и просто. Так, наши иконочки готовы. Теперь нужно создать эффект матового стекла, как у нас на примере. Здесь у нас, как видите, квадратик. Здесь у нас треугольник матовый. И здесь продублирован у нас иконка нашего профиля. Так, заходим обратно. Начнем с обычного квадрата. Сверху выбираем фигуры. На стрелочку нажали, выбрали квадрат, прямоугольник. Создаем здесь прямоугольник. По размеру мы его скорректируем. Теперь нам надо скруглить его углы. Для этого справа у нас есть вот эта вот функция скругления углов. Тут прямо иконочка такого скругленного угла показывается. Корно радиус называется. И просто зажимаем левую кнопку мыши и тянем в правую сторону. Как видите, углы скругляются. Где-то давайте 8 оставим. Давайте это все отодвинем, выбираем наш прямоугольник, фил заливку поменяем на белый цвет, далее заходим в эффекты, нажимаем на них, у нас создается падающая тень. И вместо падающей тени мы делаем background blur, открываем и ставим ну давайте на 5, на 5 пока оставим, и здесь фил меняем на 30. Так, давайте обратно вернемся в тот файлик, посмотрим, что у нас тут еще. Как видите, тут есть еще размытая тень. Давайте ее тоже сделаем. Заходим сюда. У нас выбран прямоугольник. Нажимаем плюс. Еще один эффект. И как раз-таки вот нам нужен дроп Shadow. Открываем настройки дроп Shadow и вводим следующее значение. Значит, по X у нас смещение будет на минус 21. По Y у нас остается 4, и Blur будет 56. Получилась наша тень. И вот теперь, чтобы вот эти вот эффекты не повторять, давайте мы их запишем. Для этого мы нажимаем вот на эти вот 4 квадратика, создаем стиль и нажимаем плюс. Здесь нужно придумать наименование стиля, давайте напишем просто блюр. Теперь поработаем с двумя иконками оставшимися. Здесь мы копируем саму гору, треугольник наш, Ctrl-C, Ctrl-V. И через Shift-Alt, с зажатыми Shift-Alt, мы увеличиваем ее. И смещаем слегка. В эффектах нажимаем вот на эти вот квадратики. И выбираем наш стиль. Он сразу применяется. Только единственное, как видите, на цвет стиль я не создал, поэтому вручную его поменяю. Вместо лайнера ставлю Solid и меняю на белый цвет. Ну и также здесь выставляю 30%. <музыка> У нас осталась последняя иконка, это профиль. Также мы нажимаем Ctrl-C, Ctrl-V. Shift-Alt зажали, увеличили и сместили влево. Так, давайте еще раз посмотрим, как выглядела здесь эта иконочка. Значит смещение, чуть-чуть ага. надо ее уменьшить. По очереди выбираем оба элемента, также эффект, тут эффект background blur применен уже, ну давайте его удалим, эффекты, квадратики и blur style. На голову то же самое применяем. Выбираем и хобби. И значит заливку везде ставим белую. И меняем процентность на 30. Так, вот и все. Наши иконки готовы. Остается их только подписать. Первым можно назвать папки. Вторая – это галерея. И третья это профиль. Вот и все. Вот так вот можно просто работать с гласморфизмом, создавать новые объекты, создавать уникальные дизайны. И вот такие вот красивые иконки у нас с вами получились. Надеюсь, данный урок был для вас полезен и интересен. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также подписывайтесь на мой Яндекс.Дзен, там вы можете прочитать много всего полезного для себя. Ссылку я оставлю в описании. Всем пока и до новых встреч.